Байбал, мой сосед, пошел к себе спать, и он никогда не умрет. говори ерунды. Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Прохор Чеховской, и я озвучил главную роль в фильме «Надо мною солнце не садится». Моего героя зовут Алтан. Увидитесь с ним в кинотеатрах. Пока. Байбал, почему ты уверен, что он скоро отправится на тот свет? Потому что я очень старый. И поэтому мы будем играть в игру посл «Последнее желание».